Мы начинаем отходить от той паники которая была э, на падении рынков те люди которые в этой жизни действуют они с деньгами те кто бездействует они с деньгами маленькими вот это сейчас уже не остановится и будет возможность заработать зарабатывать достаточно долго начинаете инвестировать и сейчас это действительно лучше времени вообще сложно придумать пусть как ни странно это не будет звучать я пока вам расскажу о том, что сейчас очень актуально, буквально на пальцах ну, для того, чтобы вы это понимали вы знаете, что нефть сильно упала что нефть подешевела и сейчас инвестиционная идеи по росту нефти до сих пор сохраняется и до сих пор она присутствует и она будет оставаться таковой все-таки стоимость нефти по 30 долларов за баррель это крайне заниженная планка и она на самом деле, конечно сейчас создана искусственно. Как только мы увидим некий позитив на рынке... А что значит позитив? Когда мы увидим, что э, будут продвижения по коронавируса, количество заболевших оно в определенный момент снизится и количество выздоровевших превысит значение количества заболевших и это будет мощный позитив как только откроются некоторые границы, да, границы между отдельными странами, вот и вся эта история с вирусом начнет сходить на нет мы увидим рост нефти мы увидим рост нефти, поскольку Ситуация с ее падением, она продиктована не только тем, что мы вышли из опек, но и также усиливающейся паникой вообще в настроениях людей по всему миру в связи с вирусом. И э, это одна из мощных и достаточно сильных инвестиционных идей, но самое главное, по этому активу нужно очень грамотно входить, очень э, с, ставить... Э, соответствующие фиксацию прибыли, соответствующие ограни ограничители рисков, я говорю о профитах, стоп-лоссах, вот, и в этом плане, конечно, мы можем вам а, помочь, как это сделать, ну, соответственно, безопасно. А, что говорить о активах, которые, ну, которые другие, да, то есть а, сейчас в последнее время, в последнее время очень сильно дешевели, Дорожал франк и дорожала иена японская. Почему? Потому что традиционно это э, активы-убежища. Э, в период нестабильности инвесторы, конечно же, вкладывают деньги в активы-убежища. Традиционно такими активами-убежища среди валют являются э, швейцарский франк, японская иена, а также золото. Э, но сейчас так называемая рыночная мода на активы-убежища, она немножко уже сходит на нет и мы видим, что многие валютные пары, в которых присутствует швейцарский франк, ну, например, евро-швейцарский франк, там доллар-швейцарский франк, э, или э, японская иена, такие валютные пары, как доллар-иена, евро-иена или фунт-иена уже сейчас начинают расти не в пользу валют-убежищ. Китай во время эпидемии сделал потрясающие вещи, выкупил большинство активов у зарубежных компаний. Все это сделано на том, что рынок упал и в итоге вернул себе большое количество бабла и заработал нереальное количество, нереальные суммы. И об этом говорится открыто, вы можете почитать в источниках. Вы можете, конечно, заработать не такие огромные деньги, как китайцы да, в, в государственном масштабе, но по сути вы можете урвать себе часть этого пирога. И не говорится об этом, что здесь и сейчас. Но просто вдумайтесь в это сами. Смотрите, что касается активов-убежища. Вот посмотрите. Если доллары, вернее, если иены сейчас теряют популярность уже стремительно, и мы видим, что по доллару и иене мы видим что валютная пара это очень, очень сильно уже отросла и как бы уже немножко поздновато включаться в процесс. По евро иене будет точно такой же график похожий. По фунту иене еще не совсем поздно, но вот сигнал сегодня только закрылся по фунту иене на покупку. И это вопрос к тому, что вот пришел сигнал. А то э, иена будет дешеветь, а вот золото оставаясь активом убежищем. Наоборот, сейчас набирает популярность, и в ближайшей перспективе есть прогнозы, что мы опять увидим максимальное значение, недавно показанное золотом 16-90. Вот. И в это охотно хочется верить. Сейчас инвесторы из активов в убежище, такой тихой гавани, предпочитают именно этот металл. К этим металлам не относится платина и не относится серебро, если я уже предвосхищаю эти вопросы. Эти активы стоят всегда особняком и э, инвесторы немного используют других обстоятельств. Мы получили огромное количество сделок, которые в последнее время с помощью ну, банковских сигналов 7-сигнал закрылись. Это что? Доллар-швязанский франк, это фунт иена закрылась. Это э, сделки по золоту закрылись, по платине тоже это один из активов убежища. И что, чем я, что я хочу сказать, друзья, а, вот не владея всей этой информацией, ну, очень тяжело взять и как ты воспользуешься ей, ведь если ты не знаешь, как ты этим воспользуешься, да, да, никак, вот, а если ты владеешь информацией, то ты вооружен, и сейчас мы делимся этой информацией с вами абсолютно бесплатно, вот сейчас мы начинаем отходить от той паники, которая была э, на падении рынков, и сейчас начинаем зарабатывать, зарабатывать заново, достаточно хорошие деньги, потому что сейчас время стабилизации рынка, и, конечно, тренд не разворачивается в одной части по всем активам. Мы стараемся делиться только полезной информацией, которая приносит результаты и деньги. Да, зарабатывайте вместе с нами, начинайте инвестировать. И сейчас это действительно лучше времени вообще сложно придумать. Пусть, как ни странно, это не будет звучать. Все, друзья, всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, пишите, оставляйте заявки, все ссылки в описании под видео. Ну и лайк поставьте.